Приветствую, друзья, с вами Тёма И сегодня речь пойдет про такую вещь, как казино в Майнкрафте У меня малой там все время проводил Пока я не выгнал его, не запретил Потому что, я не знаю, я не вижу в этом смысла Зачем вообще тратить время на компьютерные игрушки, когда можно вот здесь в реальной жизни, по сути, зарабатывать большие деньги Теперь я его выгнал, сижу, рублю сам и зарабатываю деньги И я получаю только что 22 косаря Неплохое начало да, кстати, получая их на таком замечательном слоте, как Drag Climber, ну или же скалалаз. Ссылочка на который, конечно же, для вас будет в описании. Для тех, кто не знаком и, наверное, интересно, почему скалалаз. Немножечко терпения, друзья. Я вам все покажу в наилучшем виде. Вы все поймете, почему он так называется. Нам лишь нужно три веревки выбить. Вот, одна есть. Но нужно, чтобы было все три на мониторе. И пока что нам на бонуски... Как я посмотрю, не особо хочет вести, к сожалению. Окей, зато так неплохо поднимаемся. Пускай не спеша. Пускай пока без заносов. Ну, там в 20 тысяч таки был. А вот и еще 20 упала, кстати говоря. Но, тем не менее, поднимаемся. Сейчас, сейчас, я думаю, и бонуски уже дождемся в ближайшее время. Вот, уже ближе уже две веревки из трех, но нужно все-таки все три. А вот и они. Сейчас, друзья, вы и увидите. Почему же эта игрушка? Этот данный слот называется скалаз, Потому что нам нужно лазить по веревочкам. Преодолевая препятствия и зарабатывая денежки. Ведь это вам не казино в Майнкрафте. Окей, 27 тысяч. Этой я более чем доволен 36 косарей мы суммарно с нее забираем Неплохо, друзья, неплохо Думаю, этот Даже момент заслуживает определенного Вашего лайка Неплохой занос такой Ай, жаль, жаль Видели? Опять 2 из 3 было Немножко не докрутило Не, это фигня Да Окей. Неплохо, неплохо, еще 8 косарей забираем. Не, казино в Майнкрафте, конечно, знатно уступает. Скалазу знатно уступает. Бонуска? Нет. Увы, ах, но опять. Третьей веревки не было. Да ну ты, серьезно. Два из трех, два из трех. Не показывай вообще мне веревки, если не выдаешь бонуски. Такое чувство, что он дразнит прям. Я все жду, ожидаю, а по факту По факту ничего Ну, 4 косаря Прилетело, тем не менее, тоже неплохо Да, что-то сегодня со всеми я посмотрю. Окей, еще 14 тысяч Посмотрю скудный денек на бонуски Не особо они хотят Появляться По-моему, да лишь, да, лишь одна пока бонуска бы И была за все время Так что, ну, друзья, я думаю, поднажмем Поставим побольше лайков и в скором времени должны будем словить. Ведь все знают, что лайки повышают удачу. Так что не ленись, тыкни лайк мне на удачу. И увидишь в скором времени результат. Вот он, вот о чем я и говорил. Я надеюсь больше скептиков нету, никто в этом не сомневается. Ну давайте опять по нарастающей. Не зря, не зря. Аж три опасности миновали. Ай, слава, к сожалению, бонус, вообще. Ставку лише сбили. Но, как бы там ни было, 130 косарей. 130 косарей у нас в кармане. Знаете, что я думаю? Чтобы еще лучше и быстрее шли дела, поставим 2 рубля. За один кредит. Либо же мы скорее все сольем, либо же, разы быстрее поднимемся? Одно из двух. Если сейчас будут залетать такие бонусы, как были. как была первая. То я думаю, наш результат очевиден. Ай-яй, жаль, не докрутил. Но 4 косаря подняли. Так что продолжаем, друзья, продолжаем. Окей, еще 6 косарей. Замечательно. Не. Неплохо, конечно, но слабовато, слабовато. Бонуска? Нет, к сожалению. Но еще 13 косарей поднимаю. Зато. Неплохо. Тоже неплохо. Тоже весьма неплохо. 2, 200. 3, 200 забираем. С учетом X2 это далеко-таки не неплохо. Все залетает, скажу вам. Но хотелось бы еще одну бонуску. Хотелось бы, конечно, хотелось. Но чувствую, долго нам ее еще предстоит ожидать. Еще 10 тысяч. Вот, вот, вот. Давай, не останавливайся, продолжай в том же духе. Так, никуда больше нравится. Не, не то, не то, не то. И снова, нет. Опять, видели? Одна, вторая... А, нет, докрутила, извиняюсь. Что-то я не заметил. Уже хотел начать возмущаться. Благодарю, вас, Давай О, воу Неплохо так миновали 3600 Кстати говоря Окей, вторую тоже преодолели Ай, а, ну Да, нажал бы на третий, то же самое было бы Эх, не угадал Не угадал, к сожалению Но 5400 я получил. 5400 своих Я забрал все-таки ну, такое, такое, такое, друзья. Знаете, сделаем еще хитрее. Поставим 5 рублей за кредит. И не зря словили мы бонуску. Вот сейчас начнутся. Большие заносы. Окей. Прям почувствовал, куда жать нужно. 18 тысяч мы поднимаем. Да плевать, плевать, что мы наткнулись на опасность. И бонска была недолгой. Но 18 тысяч не мы подняли. Определенно, определенно не зря тыкнул. Х5. И еще одна бонска. Видимо, друзья, раньше стоило так сделать. Только увеличил ставку, и все, дела пошли. Воу. 20% было, чтобы угадать. 16 200 мы получаем. И это еще не все. Еще 7 200. Охренеть, и даже это еще не все. 3600 Ну, на спад, на спад идет. Да, здесь уже было не угадать, как вы видите, но. Тем не менее, тем не менее. 27 косарей свои мы забираем. Пойдет, пойдет. Ай, жаль, жаль, не докрутила. Бонуска? Нет. Еще тысяч. Так, вернем все как было. Что было более-менее вам и мне понятнее. 421 тысячу мы уже заработали. Что же, друзья, тогда на этом на сегодня мы и закончим. Теперь вы поняли, что это куда лучше, чем казино в Майнкрафте. Мы имеем 420 кусков. А ссылочка на данный замечательный слот, конечно же, находится для вас в описании. С вами был Тёма. Удачи вам.